Куда нас везут? Товарищи! А? Шо он и множить-то множить. В контрразведке множил и тут не кидая. Да он же отец того. Его три раза на расстрел водили. Так. Прелестно. Вот это наш Курс на Персию. А где мы теперь? Вот здесь. Прелестно. Нам придется сделать небольшую прогулочку в сторону. Вот к этому острову. Перемените курс. Нет, нельзя. О -о -о. Угу. То есть, как это так нельзя? Много рифов. Остров необитаем, нет огней, там нет воды. Прелестно! Это как раз то, что нам нужно. Зачем вам нужно? Потрудитесь исполнять приказы. Иначе я засажу вас в трюм к этим скотам. Команде ни слова и не шлятаться по палубе без дела. <гум bean poison> М -м -м -м. А дай тельник. А Миллер, тельник дай. М -м -м. Сейчас, сейчас, сейчас. Эх, ученый, держаться надо. А... Да. Что, собственно, происходит? Что с нами сделают, Миллер? Прихлопнут? И тебя шацкой заодно с нами. Хоть ты и влип в это дело случайно. Mm. Приятель, придержи бочку! Шатка! <связи> <связи> Это я так. Спасибо. Спасибо. Петь. Топи пароход чёртовой матери, вместе с той сволочью! Открывай крад. Какой крад? Да ну, как его там у вас? Ну, Кингстон, что ли? Как там, по-вашему? Все одно на смерть везут! Открывай, братишка, не вовы! Мехайбоны с нами сгинут собачий! Ну! Филлер! Открой! Бои! Ты боишься? Я сама найду Кингстон! Пусти! Стой! Пусти! Ну не распустила большевичка! Так ты заодно с белыми гад! Не бей его! давай, Не трогай, говорю! Пустите! Не трогайте его! Оставьте его! Бумага. Покури, друг. Мохра мозги прочищает. а хе хе Хе-хе-хе. хлопец. Оборотливый хлопец. Матери его четака. А ну тихо! Все дурите, братишки. Их пластинка кончается. А из нас пять останется в живых. И то дело. Так, я же ли... Ну? Да, конечно. Господа, товарищи, с приездом! Здесь вы можете спокойно провозгласить вашу советскую власть. but Сколько дней мы протянем без воды? Надо было потопить пароход! винта режем соль мы это не видели а наш ученый с катушек слетел никуда говорит не поеду солнце говорит буду ловить его говорит, здесь до черта поедет планету Марс, на солнечные купать Зачем трогаешь девушку? Тю! Отцепись от меня, сатана! Шайшаский. Поезжайте, друзья, без меня. не уйти. Двинем через пустыню. Идем. Держи. Прощай, старик. А нас не слова. Эй, чок до стар, Костинка. на берег миллиарды тонн сульфантов. Это не соль. Это белое золото. Нет ей Крепких бы людей сюда, хотели можно сделать дела. Ну что, советские Робинзоны, удираете? Сам ты Робинзон. На обитаемом острове. Приятель, приятель, будешь работать с нами, понятно? Большое дело, слайд. А ты, Аджар, работать с нами будешь? Ну, что молчишь? Мою невесту не тронь! Ты какой? Едем? М? Миллер, можно ему доверить эту бумагу? Передай эту бумагу кому? советской власти. Мой доклад о пустыне. А парохода с водой нет, начальник. Дай покурить. Вон, смотри, видишь? Ты... Ты что? Тю! Как человека прошу, отцепись. отцепись. Эх, и здорово уже это придумано! Солнечная энергетическая машина. Зеркалами ловит солнце, Кабанька в мешок Кипятят морскую воду А получается пресная У старика шарики вертятся Даром что тихо Он теперь Вашу пустыню Прижмет Ну а то что вы сидите Навоз нюхайте А как кинетесь покушать Ничего то нет ни тебе хлеба, ни тебе ковуно. Рыба, да рыба одна. Жизни своей не рад. Пора пробовать. Надо пускать воду. А Миллера все нет и нет. Начинаем. Наконец-то. Я должен вам сказать, друзья мои, что ну, только что. Я думаю, о твоих хозяйственных делах можно поговорить и после. А сейчас давай лучше займемся пустяками, пуском первой солнечной машины. Ну ладно. Включите насосы. Есть насосы! Пустите пар в Есть пар! Работают контрольные приборы. Работают? Характер выдерживает подлые. Сорок кибиток пришли из пустыни на стройку, начальник. Что? Прикажешь выдать воды? Да, по ведру на человека. Скажи, что потом прибавим. Впрочем, постой. Ничего не говори. Иди. сна а а а а а я тебя водичкой Ну так вот в связи расширением строительства необходим немедленный приезд в Москву. Только ты не зарывайся. Все это очень здорово. Но помни, ты работаешь для людей. Пока твоя установка пойдет, надо продолжать поиски колодцев. Ну, прощай. Про людей не забудь. Вот они тебе помогут. Прощай, заноза. Счастливо. Прощай, да. Ну, ребят, прощай, Амар, прощай. запас воды нет парохода с водой третий день сторожи пустые ведра дай воды девушка Салены. Горная гора. Понял? Верблюжья тропа. Понял? А это здесь. знал, где колодцы. Подержи, Подержи колодчик. Я откопаю колодцы. Давай, давай людей. Вот, вон оттуда. Держи тебя, говорят. Прочь, начальник. Слышишь? Без воды умираем. Пропался пароход с водой. Пароход не может не прийти. Вода будет. Надо подождать. Чего ждать, а? а? Когда пустим солнечные машины? А сейчас людей я тебе не дам. Мне нужны люди для окончания стройки. Понял? Ну, держи. начальник, чего ты раскричал, приятель? Я тебе не приятель. Уходи. Мешаешь работе. Прощай. Жалеть будешь. Плывет вода, будет вода, вот, вот плывет вода. Куда? Стой! Поворачивать море пристать не может! Твоей матери такую работу, я за эту соль погибать не обязан. Субил его во славу начальника. Опять Буре Бурение надо прекратить. Ненужные траты энергии, а рабочую силу отнимает. Поймите, сейчас все дело в солнечной установке. Надо собрать. Надо, надо! Надо людям воду дать. Вы слепой. Подумайте, 70 градусов жары. От ваших разговоров о воде у всех пересохло в год. Кузар, будешь работать с нами. моя рука отомстит за тебя, приятель! Тю! Отцепись ты от меня, сатана! Ты. Воды! Воды, скорей! Э-э, обманщик! У него нет воды? Эй, вы! Воды, воды. Люди! Да меня, дельцо! Дельцо! храбрый убивает врага. Мы были вольнее, как ветер. Кевики есть? Вот что я придумал, начальник. что-то, приятели наши. Установку разбили. Все меня бросили. Все. Все. Людей мне нужно носа. Людей. Вот уж действительно черные пасти. Тю! Да тут же скрось люди. Что-то ослеп. Воды надо когоны то на огороде пропадают, а мы... Что мы делаем? Люди снимают кибитки, уходят в пустыню. Они устроили праздник из нашего поражения, а мы киснем. Что толку от них, от ваших людей? Вы нелепый фантазеры! Их нужно остановить, заставить остаться. Чепуха! Нет, не чепуха! Я их остановлю сама, если вы такая тряпка! Тю! Что здесь происходит? Что здесь происходит? Пустыни поднялась. Казаки работать бросили. Казаки? А? Работать бросили? Ты что? Солнце ловишь? А людей проморгал? Стой! Бумага есть? А? Есть бумага? На, покурить. Махра мозги очищает. С приездом! Не ходи! Тебя убьют! Не ходи! Тебя убьют! Ей праздник, кипит, и приехали! Победителя. Закон для вас или нет? Тогда слушайте. Вы бросили работу, сломали машину, обидели женщину. Зачем? Где вода начала? Я дам вам воду. Я дам вам воду. Как победитель, то я. Я говорю старикам, ведите на забытые колодцы. Веди, Алибек. Веди, Алибек. Шакал, старый, старый шакал. С этими дикарями невозможно работать. И с Миллером тоже. Драться вздумал. Я поеду в сам за людьми. Напрасно. Почему? Почему? Почему он так долго не возвращается, Николай Михайлович? А раз, а раз, убили бы тебя, если бы не я. Я вас все равно никуда не пущу. Оставьте меня, мои чертежи. Николай Михайлович, зря сердечко, право зря. Все решено, я еду за настоящими людьми Оставьте. и доведу дело до конца. Оставьте. Не вам, ни вашему Миллеру, ни им я не верю. Как? И они меня не верят! Как вам не стыдно, Николай Михайлович? Друзья, этот человек сделал великое дело. Его машина даст воду пустыне, превратит ее в богатые поля. Если не вы... Да нет. Конечно, и вы... И ваши дети, и внуки ваши всегда с благодарностью будут вспоминать имя этого человека. Но он был занят большим делом и не заметил ваших страданий. Он не помог вам. Так вот, судите его сами. Смотри, этими руками я ломал машину. Этими руками я ее починю. Николай Михайлович, ну, будем работать. Ты, ребята, вот девка! Ну прямо золото, а не девка. Ой, ну прямо всю душу вымотал. Отец, отец, отец, отец, отец, отец, Ты понимаешь? Не нужна она мне, не нужна. Бери ты ее себе в гоны, да поскорей, чтобы греха не вы. работу, друзья! Веселей! Слушай, начальник, что тебе скажет Бикмемет? Как бы взяли мы, да, да, да. Летит по пескам Воды шумно текут По костям караванов И травы колодятся Над мертвой травой. Арбуз, огурцы, грузы превращают в пластыню в цветущий стад. А что касается нашего нового строительства, Родники, молодцы, то потребуется Родники и и никто сосчитать бы не мог, Сколько слез пролило, вот на это. Веселую семью, удобреную раком дете. Смотрите, люди, как человек придумал, а большой начальник. Солнечная машина. Идет человек, вертит в зеркало и ловит в зеркалом солнце, как шакала мешок. А? Здесь морская вода кипит на солнце как на костре. Отсюда она льется сладкая и холодная. У начальника этой машины много шариков вертится в голове. Они быстро вертятся, а он долго думает. Начальник нашу пустыню раздавит, как змею. Что бы вы делали, старики, без большевиков? Сидели бы у кибитки и нюхали бы верблюжий навоз. А что бы вы ели? А? Не ели вы ни хлеба, ни дынь, Одна рыба да рыба. Одна печаль делается у бедных людей от этой рыбы. А кто придумал эту машину, приятель, а? Ленин. И наш начальник. Помощник Ленина. И мы. Слушай, друг, и пойми, я пою про великую правду. Слушай, друг, в нашу землю пришли из Москвы люди Ленина, Сталина, горячим и дружеским сердцем, веселой душой.